сегодня пейзаж закат лучи возвышенную местность итак взял жидкость чистый разбавитель взял белило взял голубой голубую фоцей поскольку смесь голубого с желтым дает, или с дает зеленый, то с чистой совести избавляемся от белого холста голубым цветом, цветом воздуха. Воздушная среда, она голубая. И чтобы долго к холсту не подкрадываться, сразу тонируем его цветом этой среды. У меня после вчерашнего сеанса есть зеленоватые зеленым, поэтому я сейчас сюда зайду красненькой с желтинкой. И теплость передника даст хороший эффект. переднего плана. Свет теплый здесь. И от него мы будем уже выплясывать идею окна неба. Небо в этой картине как окно. Поэтому здесь мы создаем эту идею передника. Как условную комнату теплого цвета а задник у нас будет голубой и уже относительно этого цвета более-менее будет понятно сейчас я беру голубую фэц с коричневой относительно этого цвета будет понятно какой примерно цвет мы можем да Продолжаем избавляться от белого холста, голубой ФЦ. Строительная кисть. Работает быстро и эффективно. Всем советую завести такие кисти. Чем ближе к источнику света, тем небо будет у нас светлее. Работа будет сделана в два, скорее всего, сеанса. Поэтому сейчас в этом сеансе мы не не пытаемся все сделать финишно. Вот так набрали вещество. Под, делая подкладку под будущий сеанс. Теперь берем розовый. Посмотрим на палитру. По траектории расходящегося, наберем розовый, распределим-распределим. Разбил розового должен быть светлее, чем голубой. Вот эту перемешанность можно создать ладонью руки ребром ладони и у нас мягкая формируется мягкая растяжка из голубого в розовый теперь берем еще больше белил больше розового во втором сеансе который будет уже делаться по сухому мы добавим сюда и бирюзу и больше желтого. Но сейчас наша задача сделать близко к тексту, но все-таки приблизительно, идею растяжки цвета из одного в другой. в картине, то есть место расположения пятен, то есть нет задачи финишировать. Тем более, что формат у нас достаточно крупный, это 90 на 70. Еще больше белил. Это уже Кадми красный заходит, то есть это не розовый уже. До этого был розовый. Розовый нужен был как переход из голубого в красноту, потому что этот красный бы погрязнил бы голубую. А розово-фиолет, розово-голубой цвет хорошо в себя берет, идею оранжевости красноты. То есть кармия красного. И, наконец, желтое пятно света. сразу стал общаться с голубым, поэтому подождет следующего сеанса желтость. Можно себе как пометку, для того чтобы видеть идею источника света, а источник света должен стать самым светлым пятном можно сделать вот такую пометку. Желтый и в центр белила. Сиятельный эффект максимальный. Но, видите, нам не хватает пока цветности и светлости. Но лучше мы будем высветлять, чем сейчас прокричим там сверхмеры краснотами. Лучше мы его будем вытягивать, этот цвет. Горы. А, у нас еще есть облака. Для облаков, для облаков возьмем ультрамарин. Ну, можно и голубую ФЦ. Посмотрите на характер укладки кистью. То есть я немножко как бы напачкиваю. переходит в розовость облако переходит в розовость конфигурацию облака можно чуть-чуть перестроить ничего то есть мне лично нужно чтобы вот здесь появилась крылообразная Идея этого облака. Она сразу создает уход туда, в перспективу. Немного идею мелких облачков, вполне симпатичная. Ну, а это потом по сухому. Голубая ФЦ. Стремится к середине. Этот пик. Но все-таки чуть вбок. Голубая ФЦ и можно плюс краснота. То есть красный кадр. Или английская красная. Будет примерно тот же эффект. заперто в угол, но лучше все-таки, чтобы источник света был ближе, ближе к... к центру композиции, поэтому пусть будет здесь. Сюда, в горе уже подкладываем краснинку, розовинку, разбел. негора опять же это же у нас источник поставлен просто чтобы мы видели степень светлости источника света И немного наголубим в этой впадине, в долине. Обычно в долинах толще воздуха и сырость создает тут туманность, сырость создает вот такое свечение.